видео из рубрики школа мамочкиного канала сегодня я хочу поговорить о рукаве сегодня я не буду показывать именно сам процесс вязания я буду рассказывать теорию, которая тоже важна при обучении вязанию ну а пряжу для ваших воплощений вы сможете всегда найти в интернет-магазине Кудель который предоставляет 15% скидку подписчикам мамочкиного канала итак, приступим как вязать рукав и какой выбрать рукав для вязания? Начну я с рукава на изделии, которое связано на кокетке. В принципе, все равно на круглой или на квадратной кокетке у вас связано изделие. Рукав вяжется уже после того, как вы связали все изделие. И дальше вяжется рукав. Особенность изделия на кокетке в том, что чаще всего оно вяжется сверху вниз. И если изделия связаны на квадратной кокетке, то регланные линии четко в этом изделии просматриваются. Мы вяжем кокетку, соединяем ее под рукой, потом продолжаем вязание вниз. И после окончания вязания основы мы вяжем рукава сверху вниз в продолжение кокетки. Закончить вязать кокетку мы должны, когда нас устраивает высота проймы. Расстояние от места соединения кокетки строго вверх до плечевой линии. В другом своем видеоуроке я рассказывала про эту высоту проймы. Есть для нее формула. Обхват груди делить на 8 и плюс 7. Сантиметров для взрослого, для малышей можно взять 5 сантиметров. В моем случае, когда, например, обхват груди равен 88 сантиметров, то получается 18 сантиметров вот, высота проймы. То есть от этой высоты проймы у нас будет зависеть и ширина нашего рукава. Такой рукав вяжется очень просто. Мы считаем количество петелек или рапортов, если удобнее считать в рапортах, наверху рукава. Прикидываем, сколько же петелек или рапортов нам нужно по низу рукава. Просто можем приложить вот это связанное изделие к руке и прикинуть, сколько здесь петелек или рапортов будет. Найдем разницу между начальным количеством и желаемым конечным количеством петелек или рапортов. Прикинем, сколько же нам рядов осталось связать. Тоже можно измерить в сантиметрах и приложить к готовому изделию, посмотреть сколько же это будет рядов. И останется посчитать, как часто делать убавочки за это вычисленное количество рядов, чтобы прийти от начального количества петель к конечному. Если вам математически сложно сделать расчеты со своими цифрами, пишите мне, я рассчитаю. Вот и все. Такой рукав используется на кокетке. Если мы вяжем изделие не на кокетке, то самый простой вариант, это когда основа изделия вяжется по прямой, без углубления для проймы. Такое изделие чаще всего вяжется снизу вверх. Можно вязать отдельно полочку, отдельно спинку, потом сшивать боковые швы, но я все-таки больше люблю вязать без швов и рекомендую вам. Поэтому вы вяжете трубу снизу до линии начала проймы. А потом мы вяжем здесь уже поворотными рядами отдельно полочку, отдельно спинку и соединяем в конце по плечевым швам. Поскольку мы наверху будем вязать поворотными рядами отдельно полочку и спинку то и вот эту трубу мы должны вязать поворотными рядами это никогда не забываем потому что рельефность узора в трубе и наверху у нас должна быть одинаковая вот эту вот высоту проймы мы опять считаем по той же самой формуле, которая и здесь у меня и потом, когда у нас связана уже основа мы вяжем рукава опять же считаем, сколько здесь петелек если у нас узор какой-то, то на этих петельках мы распределяем рапорты рукава. Считаем опять же, сколько петелек или рапортов наверху у нас, сколько хотим внизу. Все это прикидываем, сколько рядов осталось связать. Все это прикидываем по нашей основе с помощью сантиметра и подсчета количества рядов. И все. Вяжем рукава сверху вниз, делая убавки. Если вдруг в узоре вам проще делать прибавки, а не убавки, тогда вы начинаете снизу рукав вяжите, а здесь тогда в последнем ряду присоединяйте его к основе. Особенностью такой модели является то, что рукав получается спущенным. И не всегда красиво выглядит, когда спущенный рукав. Но если вас устраивает, то можно вязать вот так вот по прямой. Следующий вариант, это немного усложненный вот этот второй вариант. Тоже вяжем изделие снизу вверх, трубой поворачивая вязание после каждого ряда. Довязываем до того момента, что осталось нам связать только высоту проймы. Опять же по той формуле, которую я уже называла. И здесь мы уже вывязываем вот такую прямую Пройму. То есть мы из нашего изделия должны вычесть ширину полочки наверху, ширину спинки наверху, а остальное все вот убрать с двух сторон изделия. Вот это вот расстояние сбоку, вот я так его отмечу, потому что с полочки уходит туда, на спинку. То есть все это место под рукой. Это в шитье называется ширина проймы для этой величины есть в шитье формула даже не одна формула но я думаю что заслуживает внимания вот такая формула обхват груди делить на 8 минус полтора в моем случае 88 обхват груди получается 9 с половиной сантиметра Девять с половиной сантиметра под рукой мне нужно не провязывать с каждой стороны по 9,5 половиной, Остальное все это полочка и спинка. Вот эти 9,5 сантиметров это для модели такой по фигуре. Понятно, что чем свободнее модель, тем больше будет свободы на спинке и на полочке, и тем больше будет оставлено место под рукой. Вот вы видите на экране, Джемпер мой, по нему есть мастер-класс, там как раз мы вот такую пройму использовали, и я оставляла здесь 7-7,5 см под рукой, но в принципе можно было оставить и 9,5 см, тогда вот эта вот линия плеча еще ближе бы сдвинулась к горловине, что тоже легло бы очень хорошо. Итак, после того, как мы связали основу джемпера с такой прямой проймой, мы должны связать рукав, который впишется в эту прямую пройму. Опять же, если вы хорошо придумали, как делать убавочки, то лучше начать вязать рукав сверху вниз от вот этой линии проймы. Мы вяжем рукав, основываясь, только вот на этой линии. Вяжем поворотными рядами, не соединяя рукав в круг, пока мы не свяжем всю вот эту глубину. То есть здесь у нас к нашей пройме будет присоединена вот такая полоска. Ширина этой полоски это вот эта глубина. Когда мы связали вот эту уже полоску, здесь пока что можно ее не соединять с основой, а когда свяжем рукав, эту дырочку зашить. Когда свяжем эту полоску, мы соединяем уже эту полоску в кольцо и будем продолжать вязать рукав уже по кругу. Убавочки делать будем под рукой. Расчет убавок такой же: считаете количество петель или рапортов наверху рукава, прикидываете внизу, смотрите, сколько будет рядов и распределяете эти убавки по вашим рядам. То есть после того, как вы связали эту полосу и замкнули в кольцо, дальше рукав вяжем как и в других случаях, которых я объясняла. Главное здесь связать вот эту сначала полосу, которая впишет Наш рукав в основу когда мы будем вязать рукав уже по кругу то тоже нужно будет поворачивать вязание после каждого ряда чтобы не сбился наш рельеф четвертый вариант самый сложный это пройма которая провязана дугой и соответственно рукав окат рукава тоже должен быть фигурный дугой и этот окат рукава у нас должен вписаться вот в эту фигурную пройму. Здесь тоже вяжется сначала основа, так же как и во втором и в третьем случае. Но здесь мы провязываем еще и дугу. То есть плавно делаем убавочки, чтобы здесь прорисовалась дуга. Глубина проймы такая же, как и в третьем случае только что была рассмотрена только дуга внизу а потом по прямой вверх когда мы связали эту основу с этой дугой мы уже должны под нее подстраивать наш окат рукава рукав тогда вяжется снизу вверх это сбоку рукав так выглядит тут линия сгиба когда я вязала свое пальто там как раз я делала фигурную пройму и вот этот фигурный окат. И у меня есть отдельный мастер-класс, где я рассказываю каким образом связать окат рукава, чтобы он подошел к связанной вами пройме. Поэтому сейчас я останавливаться не буду на этом. Ссылочку на этот урок по фигурному окату рукава я оставлю под видео и во всплывающей подсказке в правом верхнем углу. В принципе, если у вас какой-то несложный узор, тогда не очень сложно вязать такой рукав с фигурным окатом, но все равно это самый сложный вариант из всех четырех. И когда мне показывают новички какой-нибудь пример и спрашивают, как связать, я вижу, что там... Рукав с фигурным окатом. А как это видно? Видно, что ряды, если ряды у нас вот идут здесь параллельно, земле как бы, здесь они идут вот так, ряды в рукаве. И мы видим, что вот здесь рядочки начинают укорачиваться, укорачиваться, укорачиваться. И наверху самые коротенькие. Вот если вы просматриваете вот такой узор, Значит, там был вывязан вот такой окат рукава фигурный, где рядочки укорачивались и укорачивались. И на макушечке рукава самые коротенькие здесь рядочки. Поэтому, когда меня спрашивают новички, как связать какую-то модель, и показывают мне модель вот с таким рукавом, я их, во-первых, отсылаю к своему мастер-классу по вязанию фигурного оката рукава. Говорю, что если вы вот с этим разберетесь, то дальше можно вести разговоры и, в принципе, ничего сложного нет. Но самое сложное, это вывязать вот этот окат рукава. Понятно, что изделие с таким рукавом, если рукав получится связать очень хорошо, это изделие будет лучше сидеть по фигуре, чем все вот эти другие варианты. Но новичкам я все-таки... Рекомендую сначала вязать изделие на кокетке, разобраться с этим, связать рукава. Можно вот с такого варианта начать. Ну и в принципе, если поняли, как вот здесь начать вязать рукав, тогда можно такой вариант взять. Надеюсь, что в данном мастер-классе вы получили нужную вам информацию. Если есть какие-то еще вопросы, непонимания, то пишите, попытаюсь на ваши вопросы ответь понятно. Спасибо за внимание. Оставайтесь с мамочкиным каналом. Пока!